И всем привет! Вы находитесь на канале Fixplay. С танковой тематикой и не только. Сегодня речь пойдет о самом дорогом танке за всю историю World of Tanks. Наверное, вы уже догадались, что это за танк. Да, вер, это Type 59 Золотой. Как себя проявил самый дорогой танк за всю историю World of Tanks в рандоме самого появления на гру сервере? Стоит ли он того, или бюджетный прем ст эффективнее? я решил посмотреть на результаты этого танка за все его время существования. С тех пор, как его впервые продавали на прошлом черном рынке. В прошлый раз, а именно в 2019 году, завезли только 1000 экземпляров. По цене 25 тысяч золота. Распродали их за считанные минуты. В этот раз продлился закрытый аукцион уже на 5000 лотов с минимальной ставкой в тысяч золота. Впервые в Китае Тай-59 золотой продавали за сумму 120 тысяч рублей. Ребят, вдумайтесь в эту сумму. Что можно купить на 120 тысяч рублей? Правда, в азиатском регионе этот танк получил в два раза больше опыта за бой, чем на ру-серверах. А теперь посмотрим на ТТХ китайского среднего танка 8 уровня. Своими параметрами Обычный Тайп 59 ничем не отличается от золотого. Разница в уникальном стиле. Столь не впечатляющие цифры обусловлены тем, что у танка льготный уровень боев, что является одним из его главных преимуществ. Второй важным плюсом является повышенная доходность. Однако, последний пункт сводится на нет, голдовой зависимости машины. Потому что у базового снаряда очень низкое бронепробитие. К голдовым снарядам претензий нет. Хороший пробой и высокая скорость полета. С выживаемостью у него ощутимые проблемы. Ладно, там посредственное бронирование. Для среднего танка это далеко не самый основной критерий. Но в лобовой проекции расположены баки. Второе. Сразу за баками находится боеукладка. Также боеукладка занимает много места с правой части борта. Таким образом, криты этих двух модулей часто влияние на тайпе золотом. Иной раз достаточно одного или двух метких выстрелов, чтобы взорвать бейкомплект или поджечь танк. Единственное, чем он может похвалиться, это крепкой башней. Броню ему подняли в патче 1.2. Обычно, раз у танка низкая выживаемость, то есть хорошая подвижность или точная пушка, чтобы по возможности не сбежаться с противником. Но не в этом случае. Мощность двигателя слабая, поэтому максимум он набирает не слишком быстро. У него низкий силуэт и высокая незаметность, но мог бы стать хорошим снайпером, если бы не самая худшая точность среди премиумных СТ, за исключением Т-34-3. Стабилизация оружия тоже оставляет желать лучшего, поэтому в динамических сражениях Тайп 59 тоже не представляет собой опасности для противника. Теперь, когда мы сформировали определенные представления технике, посмотрим на его результаты в бою. Процент победы у него средний, от 54 до 55, что не очень хорошо для средних статистических игроков. Средний урон за бой выдает до 1500 единиц, что тоже действительно не слишком много. Для объективности нужно учитывать главные 4 фактора. Данный аппарат купят только опытные игроки. Практически у всех уже был прокачанный экипаж. Третье. Могут позволить себе играть на голде и улучшенных расходниках, а некоторые еще и с боновым оборудованием. И четвертое, хорошую общую статистику, проще поддерживать от техники с самым маленьким количеством владельцев. Среди премиумных танков по проценту побед, тайп 59 гол занимает седьмой результат, а последнему урон за бой это лишь одиннадцатый результат. Подводя итог, мы видим, никакого нагиба здесь нет и подавно. Даже голда не сильно выручает этот танк. Эпоха льготных примов уже давно прошла. Поэтому голдовый тайп – машина исключительно для коллекционеров с большим запасом золота. Обычные игроки могут подобрать себе более комфортные танки для фарма за гораздо меньшую стоимость. А на этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. Я обязательно их прочитаю. Вам не трудно, а мне приятно. А на этом все. Всем пока-пока.